Итак, винный погреб. Давайте сделаем видеообзор. Здесь, правда, вот эту старину будем менять, немножко делать, переделывать. Сделаем ровненько угол. Накатили как лучше, а оказалось, что не совсем. Ну и ладно. Давайте другое. Так, здесь арки, комарки, все на месте. Штукатурка идет, там поштукатурено. Здесь ребята заканчивают. Сейчас поштукатурят и потом можно делать вот здесь расшивочку вот она красота все, стройте из камня мастера зарабатывайте